Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Близнецы на май 2021 года. Вы можете смотреть этот прогноз по своему солнечному знаку, а также по знаку своего асцендента. Начнем мы, пожалуй, с Марса, ведь именно Марс отвечает за нашу энергию и активность. И Марс в мае месяце находится в знаке РАК в вашем секторе финансов. Это говорит о том, что у вас будет в этом месяце особая интуиция, связанная с деньгами. Что стоит делать, что не стоит, что принесет доход, что не принесет доход. В целом вам нужно доверять этой интуиции в мае месяце. И эта интуиция порой может проявляться как настроение. Либо вот нет настроения что-то делать, либо вот прям очень сильное желание именно этим заниматься. Обращайте внимание на такие нюансы. Но в целом хочу сказать, что тема финансов и тема вашей активности в этом месяце будет тесно связана с лунными циклами, поэтому по новолунию, по полнолунию в мае месяце вы можете видеть, важные результаты либо важные этапы в вашей деятельности а также в финансовых делах. 2 и 3 числа ваш управитель Меркурий будет находиться в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это очень важный для вас период. Вы можете столкнуться с необходимостью решить какой-то вопрос. Возможно, это будет даже стрессовая ситуация. Но однозначно вам нужно будет взять инициативу на себя, проявить лидерство, разобраться в чем-то, проанализировать и действовать не спеша. Тоже очень важно в этот период. К тому же 2 числа Венера будет в соединении с Лилит и в аспекте к Нептуну. Это может дать большое желание что-то получить даже зацикленность на какой-то теме, на теме покупки, на теме продажи, на теме финансов, прибыли. Но также это аспект беспокойства, что может не хватить, что может все получиться не так, как вы себе представляете. Очень важно в этот период свой внутренний мир привести в порядок. И старайтесь, чтобы ваше беспокойство не мешало вам, действовать и жить полной жизнью, так как эмоции в это время действительно могут захлестывать. Третьего числа будет еще один аспект квадратура Солнца и Сатурна. Этот день может создать необходимость решить какой-то бумажный вопрос, разобраться в чем-то, обсудить, внести ясность, внести коррективы опять-таки взять инициативу за решение какого-то вопроса на себя. 4 числа Меркурий переходит в знак Близнецы по 11 июня, и он будет находиться в вашем первом доме. Длительный период времени будет происходить этот транзит. Это связано с тем, что Меркурий в конце мая разворачивается в ретроградные движения. Поэтому вам, как знаку Близнецы, вам, как знаку, в котором Меркурий разворачивается в этом месяце, нужно обязательно обращать внимание на те события, которые происходят с вами, начиная с 4 мая. Во-первых, вы можете ощутить, что с этого момента немножко начнет замедляться темп вашей жизни, когда вот с одной стороны… Вы хотите рваться вперед, хотите получать все прямо здесь и сейчас, но с другой стороны, так не получается. Постоянно вот какие-то моменты, будто бы вас останавливают, не дают дойти до конца. Это характерно для вот таких периодов, когда Меркурий теряет скорость, а именно это будет происходить в мае месяце. К тому же, это один из факторов, который указывает на то, что вам нужно обратить внимание на какие-то важные темы, важные вещи. То есть действовать не в разброс, а именно вот точечно, конкретно в тех сферах, которые требуют вашего внимания. Плюс Меркурий в этот период времени может подталкивать вас к тому, что необходимо изучить какой-то вопрос, возможно, даже отправиться на курсы, Возможно, повторить ранее изученный материал, но в любом случае будет необходимость какие-то свои навыки вспомнить и начать их использовать. С 6 по 8 число Венера будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. Эти дни могут оказаться достаточно стрессовыми, неспокойными. В эмоциональном плане будет непросто, особенно вот в контексте отношений. В любом случае, тоже важно анализировать все, что происходит в этот период, учитывая то, что Меркурий в вашем первом доме, то ход дел в вашей жизни будет зависеть от того, насколько вы умеете хорошо договариваться и находить общий язык с людьми, которые вас окружают. Здесь речь не идет о тех, кто далеко, с кем вы не взаимодействуете каждый день. Здесь речь идет как раз о тех людях, с которыми вы непосредственно работаете и проживаете на одной территории. 9 числа Венера переходит в знак Близнецы по 2 июня. И вот этот переход может как раз-таки дать вам необходимую харизму для того, чтобы решать важные вопросы, такт, толерантность, умение находить подход, находить общий язык. Ну и, конечно же, Венера в первом доме усиливает э, тему личной жизни. Это хороший период для того, чтобы уделять этой теме внимания. А также, в принципе, Венера в первом доме усиливает желания, Поэтому обращайте внимание на свои желания и старайтесь себя радовать. 11 числа будет Новолуние в Тельце в вашем 12 доме. И оно может затрагивать темы, которые либо вот решаются тайно либо на перспективу либо это может быть связано вот с человеком который живет далеко то есть есть доля неопределенности в чем-то и в этот период вроде бы и будет происходить какое-то событие в вашей жизни но скорее всего вы не сможете об этом рассказать другим людям вы не сможете даже сами для себя вот дать ответ на вопрос действительно ли это событие окажется для вас полезным в дальнейшем. Но дело в том, что в день новолуния Меркурий будет в соединении с восходящим узлом в вашем первом доме. И старайтесь свой фокус внимания перевести на другие темы, которые тоже будут актуальны в этот период, так как данное соединение однозначно принесет вам какие-то известия, новые возможности, шансы, идеи — и важно это не упустить. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте Херону и Урану. Это может дать неуверенность в финансовых делах, это может дать ситуацию выбора, стоит ли продавать, не стоит, стоит ли покупать, не стоит. Но аспект к Урану говорит о том, что нет времени долго думать. Нужно будет решать, быстро. Вот любые ситуации, которые будут возникать в этот период, их нужно будет решать прямо на месте. Плюс аспект Курану говорит о том, что в это время могут происходить непредсказуемые, неожиданные ситуации в отношениях с окружающими людьми. Поэтому тоже важно ориентироваться уже на месте, как говорится. 12 -го числа будет хороший аспект между Меркурием и Сатурном. С одной стороны, данный аспект дает необходимость много работать и брать на себя большую ответственность. Но с другой стороны, это также аспект последовательных действий, мыслей, когда все получается спланировать, все получается разложить по полочкам, разобраться в каком-то вопросе. И день очень хороший для того, чтобы начинать с кем-то совместную работу. Но 13 число — это прям день противоположность, несмотря на то, что даты стоят рядом друг с другом. В этот день будет соединение Солнца и Лилит, к тому же будет аспект к Нептуну. И наоборот, это все вносит путаницу в дела, и какие-то вот внутренние страхи, сомнения могут выходить наружу в этот период. 13 числа произойдет важное событие, Юпитер переходит в рыбы в ваш 10 сектор по 28 июня. И это временная такая ингрессия, так как Юпитер буквально заглядывает в знак Рыбы и потом опять возвращается в водолей доделывать свои дела. Поэтому вы можете ощутить в этот период. Не обязательно вот конкретные события, это могут быть намеки на события, вам что-то пообещают важное, но оно сможет найти реализацию позже, осенью, например, либо даже к концу года. Так как это все происходит в Десятом доме, то речь может идти о действительно глобальных и важных событиях. Например, это ваша работа, карьера, это может быть тема замужество, это может быть тема крупных приобретений. В любом случае, в этот период времени вы будто бы сможете приоткрыть занавес событий, которые будут происходить с вами позже. Вы сможете понять, на что стоит рассчитывать в ближайшие полгода. 17 числа будет очень хороший аспект — «Трин между Солнцем и Плутоном». Аспект дает уверенность, пробивные способности, для некоторых людей он воспринимается как стрессовый. Но в целом, если вы потратите усилия на какое-то дело, то обязательно получите результат. Особенно этот аспект подходит для решения финансовых вопросов, тем более, что он затрагивает ваш восьмой сектор. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом. Это очень важный день. Он может принести идеи финансового характера, он может принести важные события по теме отношений, он может принести новые знакомства, приятную атмосферу в целом. И к тому же Венера будет в аспекте к Херону. Это может принести в вашу жизнь значимое примирение, значимый контакт, когда вот получается каким-то нестандартным образом достичь гармонии в каком-то процессе или взаимопонимания с определенным человеком. 20 мая Солнце переходит в знак близнецы. Это значит, что начинаются ваши дни рождения, поэтому я поздравляю тех из вас, кто родился в конце мая, и желаю вам, чтобы этот год обязательно принес вам массу положительных впечатлений и эмоций. И в этот же день будет хороший аспект между Венерой и Сатурном. Это аспект постоянства связи и финансовой ответственности. Поэтому день подходит для того, чтобы решать любые дела в этих сферах, особенно если они требуют с вашей стороны зрелого и обдуманного подхода. С 21 по 23 число Солнце будет в квадратуре к Юпитеру, а Меркурий в квадратуре к Нептуну. Это может дать заблуждение, это может дать иллюзию восприятия каких-то ситуаций. Поэтому для решения рабочих вопросов этот период не подходит, так как квадратура будет связана с вашим десятым домом карьеры. 23 числа произойдет одно из важнейших событий мая. Сатурн разворачивается в ретроградные движение аж по октябрь месяц. И в конце мая он будет стационарным. Это говорит о том, что в этот период времени могут происходить события, которые будут требовать от вас ответственного подхода. Возможно, вы увидите, что какую-то сферу жизни нужно упорядочить. Так как Сатурн разворачивается в вашем девятом доме, то особое внимание обращайте на тему бумаг, на тему документов. Может быть сложновато этим летом куда-то съездить на отдых из-за других тем, которые требуют вашего участия. Работа может приземлять вас, какие-то обязанности могут вас очень сильно приземлять, но ваши действия могут, скажем так, сделать вас авторитетом для других людей. То есть то, чем вы будете заниматься летом, будет давать вам возможность достичь значимых результатов, значимого уровня в своей жизни. 26 числа будет полнолуние в Стрельце в вашем седьмом секторе взаимоотношений с людьми. И это полнолуние может пролить свет, нести ясность в отношения с кем-то. Это полнолуние может подтолкнуть вас к тому, чтобы отношения с кем-то завершить, с другим человеком, наоборот, их как-то раскрыть по-новому. Это очень сильная лунация в этом месяце, которая однозначно будет требовать от вас очень и очень ответственного подхода. И эмоции в связи с этим в конце месяца могут зашкаливать. И особенно вот это будет в контексте взаимоотношений происходить. 27 числа Венера будет делать квадратуру к Нептуну. Этот аспект может вносить путаницу, финансовые дела и дела касающиеся отношений. Учитывайте это, когда будете планировать свой месяц. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение, и он будет находиться в ретро движении по 22 июня. И в момент разворота он соединяется с Венерой. Это значит, что действительно вы будто бы берете с собой какую-то ситуацию, связанную с отношениями, и пытаетесь ее решить до момента разворота Меркурия. Поэтому действительно вот в конце месяца может возникнуть какая-то острая ситуация в отношениях, которая будет, будет требовать вот, определенных действий и решений именно с вашей стороны. 31 числа будет последний аспект этого месяца. Марс в к Нептуну. Аспект может принести вдохновение, может принести и лень. Но на самом деле, если вы, вы замечали, что ваша деятельность зависит от настроения, то в этот период вы особенно ярко это будете ощущать. Поэтому важно сохранять правильный настрой в конце месяца, для того чтобы вы могли в привычном для себя темпе выполнять все необходимые дела.